Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЕКИ связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. До какого срока можно направлять на проверку план информатизации 2019-2021 года? В соответствии с пунктом 29 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, направлять на экспертизу Минкомсвязь России мероприятие по информатизации и планы информатизации 2019-2021 года будет возможно до 10 декабря 2019 года. Когда начнется второй этап формирования планов информатизации 2020-2022 года? После принятия Федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период государственные органы в соответствии с пунктом 23 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, а 24 мая 2010 года номер 365 о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов обязаны в течение 10 рабочих дней со дня доведения до государственных органов лимитов бюджетных обязательств направить итоговые проекты планов информатизации в Минкомсвязь России на заключение». К объекту учета, в какой классификационной категории возможно отнести оборудование и программное обеспечение для организации видеоконференц-связи. В соответствии с пунктом 4, приложения номер 1, к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденными приказами Инкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, оборудование и программное обеспечение для организации видеоконференц-связи возможно включить в состав объекта учета 45 й классификационной категории. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.czki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!